Добрый день, дорогие подписчики! В эфире Центр биржевых технологий. Меня зовут Стародуб Константин, и сегодня у нас традиционно обзор одного из наших продуктов. Сегодня мы поговорим о таком продукте, как CBT VIP. Сказать, что это хороший продукт, это не сказать ничего. CBT VIP это шикарный продукт. CBT VIP позволяет клиентам зарабатывать от 30% до 50% больше, чем клиенты со стандартным типом счетов. Благодаря этому продукту клиент получает лучшие условия. Создавая этот продукт, компания совместила лучшие условия крупных финансовых организаций. В их число входили банки, фонды и компании с многолетней историей. Став клиентам, клиентом клиент сам выбирает стратегию по заработку. Она может быть консервативная умеренная, агрессивная, и от этого будет зависеть доходность, которую будет получать клиент. Также, получая VIP-статус, у клиентов появляется возможность работать со структурными продуктами, такими как ClearRivant, FXT RoboMan, DoubleCase и другие. Тем самым клиент будет получать доход в разных отраслях экономики, тем самым диверсифицируя риски и сводя их к минимуму. В компании есть три варианта VIP-статуса – Первый — это если клиент пополняет свой счет на 50 тысяч долларов, он получает статус VIP-стандарт. При этом у клиента есть возможность получать 24% годовых. Чтобы получать 24% годовых, клиенту нужно делать на каждую тысячу два лота. Тем самым на 50 тысяч клиент должен делать 100 лотов. Это сделать нетрудно. И за месяц реально сделать 100 лотов. Дальше. На 100 тысяч, если клиент пополняет на 100 тысяч свой счет, он получает статус VIP Gold и получает уже 26% годовых. Третий статус — это VIP Platinum. Чтобы стать обладателем статуса VIP Platinum, клиент должен пополнить свой счет на 500 тысяч долларов. И он будет получать 28% годовых. Что же еще получает клиент с VIP-статусом? Он получает личного финансового консультанта. То есть за каждым клиентом закрепляется финансовый консультант. А вот я мониторил, сколько будет стоить финансовый консультант, допустим, в других организациях, да, или вообще, допустим, если клиент хочет нанять себе личного финансового консультанта, это стоит порядка 300 долларов в месяц, то есть клиент уже экономит на этом. Далее, что еще получает клиент? Клиент получает, за клиентом закрепляется специалист по инвестированию, и клиент на этом клиент уже экономит где-то порядка 700 долларов в месяц. В качестве специалиста по инвестированию выступает управляющий центра биржевых технологий. То есть в каждом городе есть офис компании Центр биржевых технологий, там есть управляющий, который и будет специалистом по инвестированию. Далее, что еще получает клиент? Клиент получает возможность проводить переговоры в городах Украины, тем самым клиент экономит на аренде офиса. Также клиент получает весь девайс, то есть клиент может работать за компьютером в каждом офисе, где есть центр, в каждом городе, где есть центр биржевых технологий. Наши офисы работают с 10 до 19.00. То есть клиент может прийти, поторговать, может провести переговоры. Следующее. Клиент получает бонус на пополнение в размере 20% от суммы пополнения. Но в индивидуальном порядке бонусы могут быть и больше. Далее, клиент получает бесплатное индивидуальное обучение CBT Belastium. Для тех, кто не знает, CBT Belastium – это уникальный бизнес-курс по заработку на финансовых рынках. Это обучение, если клиент без VIP статуса да, а обычный клиент – это обучение стоит 500 долларов. Но для клиента с VIP статусом оно абсолютно бесплатное и оно индивидуальное, потому что индивидуальное стоит обучение 500 долларов. Далее, клиент получает 30% на услуги компании Finexpert. Finexpert это партнерский проект компании Центр биржевых технологий. Finexpert занимается тем, что формирует портфелик клире дает торговые сигналы. Вот, например, если обычный клиент хочет сформировать портфель на 100 тысяч, допустим, если 100 тысяч это уже VIP статус, да, это будет, этого, допустим, сформирования портфеля стоит 1%. Но для клиента с вип-статусом, допустим, формируем портфель на 100 тысяч, это будет стоить не тысячу долларов, а 700 долларов. То есть клиент уже экономит 300 долларов. А это серьезная сумма на самом деле. Дальше. Клиент получает бесплатную подписку на аналитику от брокера. А мы сотрудничаем с брокером Teletrade, То есть это бесплатная эксклюзивная аналитика. Вот если, допустим, взять другие компании в заграничные, да, эта аналитика стоит порядка 150 долларов в месяц. Клиенты с VIP-статусом у нас получают эту аналитику абсолютно бесплатно. То есть если клиент хочет подключить такую аналитику, он обращается к своему финансовому консультанту, и финансовый консультант подключает ему эту аналитику. Дальше. Клиент получает еще бесплатную юридическую консультацию от юридического департамента компании «Центр биржевых технологий». А иметь хорошую и качественную юридическую поддержку у нас в Украине это очень важно, потому что хороших юристов и хорошая правовая помощь у нас, хорошую правовую помощь у нас оказывает не все организации. А клиент с вип-статусом он может обратиться в наш юрдепартамент абсолютно по всем вопросам, связанных с юридической сферой и не только, допустим. Дальше. Клиенту компенсируется еще 20% от отрицательных свопов в месяц. А что такое свопы? Это когда происходит торговля и сделка переносится с одного дня на другой, и вот такие свопы, то есть то, что сделка остается в рынке, они могут быть отрицательные. И поэтому клиенту компенсируется 20% вот этих свопов. То есть клиент становится партнером компании и компания делится с ним частью своей прибыли. Дальше клиенту еще компенсируется бонусами все комиссии банков и платежных систем то есть клиент уже экономит на комиссиях потому что если взять допустим банковские комиссии они они серьезные да и компания компенсирует ему эти комиссии в виде бонусов дальше клиент получает еще возможность получать посещать мастер-классы которые проводятся в офисах компании абсолютно бесплатно то есть где-то раз, раз в месяц, два раза в месяц у нас проводятся различные мастер-классы по торговле. И клиент, у клиента с VIP-статусом есть возможность их посещать абсолютно бесплатно. Подводя итоги, клиент, имея статус VIP, получает эксклюзивные условия торговли. Он становится партнером компании. То есть компания делится с ним частью своей прибыли далее клиент клиент получает сопровождение на всех этапах сотрудничества от своего финансового консультанта и от специалиста по инвестиционному планированию в качестве специалиста еще раз повторяю выступает управляющий офиса вот в одессе это управляющий богдан троцко у кого остались вопросы задавайте их в комментариях всем желаю всего хорошего зарабатывайте